Неженственная женщина. Доброе утро, с вами Леонид Ирлан, и сегодня поговорим на вот такой вот вопрос, на такую тему. Мне прислали в личку такое большое письмо, ну, с рас... целым рассказом. Э... Ситуация, что есть женщина, э... которая никак не может завязать длительные отношения, то есть месяц-два повстречаются, и все, и расходится, то есть никак не может вот именно организовать себе продолжительные отношения. Пошла на какой-то тренинг, и там ей сказали, что она недостаточно женственная, и нужно это развивать в себе, чтобы быть правильной женщиной. Ну, не буду называть, не буду давать свои оценки, просто скажу, что... Ну, отдам такой ответ. Даже не так, прежде чем дать ответ, скажу, что интересно, ну, как обычно, если я записываю ответ на какой-то эфир, значит, 3-4-5 человек уже на эту тему со мной разговаривают. Суть в чем, что женщины бывают совершенно разные. И понятие женственности для каждого человека, оно свое. Для женщины это одно, для мужчины это другое. И суть, если, женщина, так, если человек не может завязать, организовать длительные отношения, то тут дело не в том, достаточно ли он женственный, она женственная или мужчина мужественный, а хватает ли у этого человека терпения, навыков, Близости, ну, сближения, э, грамотного экологичного разрешения конфликтов, неподавления. Ну и то есть, может ли человек находиться в длительных отношениях? Потому что зачастую, если человек, если женщина отталкивает мужчину, ну и в принципе мужчина отталкивает женщину, значит в подсознании сидит какой-то страх и большой страх о том, что в долгих отношениях находиться небезопасно. Причина этого страха, понятно, что она где-то родом, из, возможно, из детства, то есть родительский сценарий, возможно, откуда-то из личного жизненного опыта, но он есть, его нужно прорабатывать. И мой опыт, и мой личный опыт отношений с женщинами и, так скажем, мы то, как я наблюдаю за моими друзьями, за э, моими клиентами, что женщины бывают очень разные. И мягкие, и инфантильные, такие вот податливые. И они выходят замуж и живут относительно счастливо долго. Э, и есть такие вот э, жесткие, крепкие. Я знаю э, одну девушку, э, которую, у которой есть такое прозвище Ленка Война и э, это такой шкаф 2 на 2 метра э, с остальными яйцами она вышла замуж, родила ребенка ну понятно, что мужа держит в крепких ежовых рукавицах но это другой вопрос главное, что отношения э, создались и они есть какие, это уже другой вопрос про качество сейчас мы говорим именно про возможность потенциальную возможность то есть тут э, Давайте в письме была написана такая фраза э, Инфантильная жен... женственность и кастрированная женственность. Э, прокомментирую вот эти два термина, вот эти две фразы. Э, ну, давайте так: не э, инфантильная не женственность, а именно женщина. То есть, кто такая инфантильная женщина? Да? Это девочка. Это та, которая. Э, не берет на себя ответственность за свои эмоции, за поступки, а полностью перекладывает ответственность на свою жизнь, на мужчину. И да, сейчас мы живем в таком социуме, мы живем в инфантильном социуме, в котором ответственность за каждое событие в нашей жизни, люди приучены, перекладывать на других, ну на родителей, на школу, на институт, на работодателя. То есть человек в людях специально не развивается опора на себя и ответственность за события на, ну, в своей жизни, да, на себе. Поэтому инфантильный человек, он пытается во всем обвинять другого, он отказывается от сейчас попытаюсь более конкретно сказать да, что, что такое инфантильный человек если что-то если совершает какую-то ошибку он говорит это не я, да, оно само случилось я не виноват это мне не додали да, тигру не докладывают мясо То есть вот всю, вот в чем. В чем... А, а, еще любимая такая, то есть две фразы это оно само случилось, это ты виноват, следующее ты мне должен. Да? Вот как только фраза, что возникает ты мне должен, и эта фраза возникает без договоренности, да, это вопрос по инфантильности, да? то есть это стоит да, рассматривать, то есть если это везде, то есть нет полной ответственности. Да, вот Лиля правильно написала, опора на себя, то есть ответственность собственная ответственность за происходящее событие, то есть понимание своего вклада, потому что в принципе э, у каждого человека это 50 на 50, то есть в отношения мы вкладываем поровну. А когда человек говорит, что это, это все он, да, это все из-за него, то ну, это вот это как раз перекладывание ответственности, вот это есть инфантильная позиция. <сосить> Позвонили. Иногда провалимся в инфантильную позицию, и это относительно нормально. То есть все время находиться в состоянии взрослого или там, ответственного родителя это ну, практически невозможно. Суть в чем, что женщины бывают крайне-крайне разнообразные, вот очень разные, точно, такая же, точно так же, как и мужчины. И, возможно, да, ошибка, которую совершает вот эта, вот эта женщина, да, которая находится в инфантильном положении, инфантильное именно состояние психики, она ищет взрослого самодостаточного мужчину который э, на самом-то деле ищет такую же взрослую, самодостаточную женщину. Если он на себя берет ответственность, то и она берет на себя э, свою долю, свой процент ответственности за жизнь, ну за все, что происходит между ними. И э, если женщина не берет свою долю ответственности, то, естественно, мужчина ее... ну Мужчина с ней конфликтует, начинает ей предъявлять претензии, типа, ты чего проваливаешься, вваливаешься в ребенка. Вот. И если это же. То есть на самом деле она подбирает для себя, для отношений неправильного неподходящего мужчины. Ей нужен папик, то есть ей нужен человек, который бы, эм... ну, сейчас скажу психологическим языком, нарушил ее границы и э, полностью подмял ее под себя. И сказал, что все, теперь я несу за тебя ответственность, и ты будешь делать э, все, что я скажу. Это такой контролер, да? Все, и она может быть да, некоторое время достаточно счастлива э, с ним. Да, до тех пор, пока ей не надоест находиться под его э, тотальным контролем. Ну, а дальше уже будет э, следующий этап развития ее как личности. Так... Юля спрашивает судьбы людей, предопределяют психологические навыки. Ну, смотри, есть такое, такая последовательность. Посеешь мысль, пожнешь эмоцию. Посеешь эмоцию, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь событие. Ну, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. То есть, в принципе, те мысли, которые у нас в голове, они.. Так или иначе формируют наш характер, формируют нашу судьбу. Поэтому, давай так, э, прямая связь в этом есть. Э, не, не скажу, что вот только так и никак иначе, но связь в этом, суще... в этом есть. Вот. Поэтому необходимо для того, чтобы корректировать, для того, чтобы судьба была желаемой, необходимо, чтобы в голове были правильные соответствующие мысли, правильные убеждения, ну и, соответственно, из этих правильных убеждений, мыслей, эмоций, состояния рождались правильные поступки. Вот. То есть, и в этом всем нужно разбираться э, персонально, так, ключевых точек событий нет. Я же не сказал, что только так и никак иначе. Вообще судьба человека, она очень многогранна, очень разнообразна и очень много разных причин оказывают влияние. Просто, давайте так, ключевое событие, вот допустим, на линии жизни есть ключевое событие, которое человек должен прожить. Это, например, факт создание семьи факт там супружества замужества женитьбы и так далее если учил то есть это ключевая точка она есть и человек должен по судьбе по по программе судьбы должен ее пройти но он может ее если в голове много тараканов да он слишком много тараканов то он эту точку пройдет через боль через такую большое количество трансформаций, ну, большое количество именно э, боли, агрессии, горевания, ну, неудовлетворения, не то есть проблем, да. А если в голове правильные мысли, э, достаточное количество гибкости, то он этот жизненный опыт пройдет э, легко комфортно. То есть если что-то не получается, ну если трудности, значит нужно менять именно, в первую очередь, понимание происходящих процессов. То есть не просто поступки, а именно понимание, почему это происходит и как оно происходит. Вот для чего э, ну, существуют такие профессии, как психотерапевты, вот, ну и в частности такие, как психотерапевты, кармокорректоры, то есть люди, которые объясняют, почему с нами происходят те или иные события. Поэтому, если вы понимаете, что вы проходите вашу точку, да, ваши отношения ну, не так, совершенно не так, как вам бы хотелось, то записывайте, пишите в личку, и будем разбираться с тем, что происходит с вашей судьбой. Все. На этом у меня сегодня все. Если есть какие-то вопросы, пишите в личку, буду на них отвечать в утренних прогулках. Всем пока!